Друзья, следующее, что мы рассмотрим с вами, это технический анализ. Технический анализ – это анализ графика цены. И основоположником технического анализа стал Чарльз Генри Доу. Вы посмотрите, как много где человеку преуспел. Он и фондовый индекс придумал, и придумал способы анализа графика цены и прогнозирования будущего поведения цены, соответственно, как можно зарабатывать там на покупке и на продаже. И выделил Чарльз Генри Доу. Три постулата технического анализа. Первый постулат – цена учитывает все. Что это означает? Это означает, что если мы сейчас откроем э, пару, как бы, любую, там, доллар-рубль, но ну, не сейчас, а когда будет рынок работать в понедельник, и увидим котировку 65, это означает, что все уже макроэкономические показатели, события, выступления глав центральных банков, э, действия Владимира Владимировича, Дональда Трампа и так далее уже учтены в эту цену и цена есть отражение вот текущей экономической действительности. И когда помните, я говорил э, вам, почему мы э, покупали Боинг да, на тех событиях, да? Когда это в марте же было у нас? Да, в марте. Да, в марте. Потому что уже тогда было понятно, что цена, учитывает все эти события, которые случились с Боингом, цена при открытии учитываетесь? Мы понимали, что на открытии сессии в цене, которая появится, уже будет учредить все, все на учебы, эти события. На Конечно, на открытии, да, да, да, Дальше. История повторяется. Да, друзья, цена всегда развивается волнообразно, достигая определенных ценовых максимумов и ценовых минимумов, минимумов и повторяя их в истории. Именно благодаря этому мы, обладая определенными техническими навыками, можем построить исторические уровни, которые позволяют нам достаточно Точно и четко прогнозировать максимальные и минимальные изменения цены. И устанавливать ценовые коридоры, в которых цена будет торговаться в ближайшее время. Дальше. Движение цены подчинено тенденциям. А это что означает, друзья? Это означает, что цена движется в рамках определенных трендов. Тенденция или тренд это одно и то же. Тренд это направленное движение цены. Существует три вида трендов. Первый вид трендов это восходящий тренд, второй нисходящий и третий боковой и флэт. Ну чтобы вы понимали, если взять в совокупности все активы, которые есть и посмотреть сколько же цена движется в рамках того или иного движения, то в боковом диапазоне цена движется 70% своего времени. И боковики это наше все, да? находишь э, потолок находишь пол то есть уровень сопротивления уровень поддержки сейчас вот мы с вами поговорим о том что это такое и от них соответственно выстраиваешь свои торговые стратегии ну давайте начнем сначала о э, восходящем тренде восходящий тренд это движение цены при котором каждый локальный максимум выше предыдущего я попрошу евгения продемонстрировать нам какой-нибудь восходящий тренд любого актива Да вот пожалуйста да можешь даже немножко увеличить э, слегка да когда у нас начался рост скажи Евгений после Нового года Да после Нового года до Нового года все сильно переживали что фондовые индексы очень сильно упали да потому что у некоторых были да и у меня были тоже сделки вот вопрос в том что нужно просто соблюдать риски для того чтобы сильно из-за этого не переживать ну, вот у нас вот Евгений, помню, переживал и такой говорит, я уже мысленно попрощался с частью своего депозита после Нового года, еще там до новогодних праздников, я говорил, что есть информационный фонд и в том числе делился с ним с Евгением который позволит акциям очень сильно расти и буквально с Нового года акция начали расти очень сильно и вот, пожалуйста пример фондового индекса Несдек и до сих пор, вот сейчас мы достигли своих исторических максимумов, у которых NASDAQ, ну, в принципе, вот это его максимум, на котором он был всего дважды. И почему я и говорю, что сейчас ожидается определенная коррекция по этому фондовому индексу, ну, нужно тоже очень аккуратно торговать, потому что волатильность очень высокая и торговать минимальными объемами, которые доступны для этого фондового индекса индекса когда я говорю о э, максимумах и минимумах я имею в, виду, имею в виду вот эти вот значения каждое следующее значение минимумов оно выше предыдущего и если это поступательное движение сохраняется то это восходящий тренд нисходящий тренд это то что было до этого ребята вот посмотрите да когда началось падение получается 2-10, октября 2 октября, да, тут был достаточно непродолжительный тренд он продолжался всего пару месяцев да, ну посмотрите тоже, какое было яркое нисходящее падение и соответственно, вот перед нами нисходящий Тренд. И вообще по продолжительности тренды, чтобы таковым его считать, желательно должны быть более полутора месяцев. Да? Если вы говорите, что вот он тренд, а там движение всего на пару недель, то конечно это никакой не тренд. Продолжительность трендов бывает трех видов. Есть краткосрочные тренды, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные тренды от полутора до трех месяцев, среднесрочные три месяца, полгода. И долгосрочные от полугода, года и больше существуют активы, которые растут или падают вот такое продолжительное время. А, Евгений, а продемонстрируй, пожалуйста, боковое движение какое-нибудь э, в качестве примера. Да вот, евро-доллар тот же самый. Вот, теперь останови, стоп, и построи мне, пожалуйста, уровень здесь, вот поддержки здесь, и, и о, сопротивление здесь. Вот, смотрите, друзья, перед нами боковое движение, достаточно долгое, продолжительное. Сколько оно продолжалось, Евгений? Где-то, ну, не знаю, года полтора, да, наверное, если я не ошибаюсь. Вот, и э, в рамках э, вот этого бокового движения рынок проводит, как я уже сказал, около 70% своего времени. И... Э, когда вы достигаете определенных ценовых максимумов, очень вероятно, сколько оттуда. Верхняя граница называется уровнем сопротивления, а нижняя граница уровнем поддержки. Да, устанавливать уровень поддержки и сопротивления ⁇ это целый отдельный навык. На своем профессиональном курсе я рассказываю это, выделяя целых три способа, и потом мы это практикуем из занятия в занятие. Это, конечно же, один из важнейших навыков, который позволяет установить ценовые коридоры, от которых можно очень хорошо заработать на продаже. Очевидно, что мы... От уровня сопротивления продаем всегда, а от поддержки покупаем. И самое интересное, что еще делать в случае, если мы один из уровней преодолеваем, какие есть способы минимизации потерь и так далее. Но это вот чуть подробнее, чуть попозже мы с вами рассмотрим. Да, смотрите, друзья, это сейчас мы рассмотрели с вами, как вообще э, движется цена, как она движется в рамках тренда. А как цена может быть в принципе отображена? Кто уже торгует или на торговом терминале, вы знаете, что способов отображения цены три. Первый способ – это линейный способ отображения цены. Вот есть. Да, друзья, смотрите, я все время говорю о том, что рынок – это пространственно-временное измерение. И ну, это нужно четко понимать, что есть внизу шкала времени – да, и есть наверху шкала цены – прайс представьте себе вот в понедельник по, за доллар рубль будут давать предположим понедельник, да? будут давать 65 скажем да, гипотетически во вторник вдруг 66 ну а в среду взя... возьмет и цена опустится до 63 рублей за американский доллар USD, рубль. и вот если мы соединим вот эти вот точки да закрытие дней у нас получится линейный график линейный график это не что иное как соединение точек закрытия определенных временных промежутков существуют разные временные промежутки мы можем выбрать временные промежутки как закрывается каждый час каждые 4 часа каждый день или каждая отдельно взятая неделя и эти промежутки называются таймфреймы. нам доступны очень много таймфреймов. H1, H4, D1, то есть это дневной график. То есть каждая свеча или каждая точка да, соединенная, она соответствует отдельно взятой неделе. И самый крупный это Monthly, то есть месячный. Мы можем посмотреть, как закрывался отдельно взятый месяц и посмотреть вот ретроспективу за последние годы. Либо заглянуть вовнутрь и посмотреть, как закрываются отдельно взятые минутки. Евгений, продемонстрируй, пожалуйста, линейный способ на графике индикатора. Вот так, ребята. То есть определенный... Вот сейчас вот у нас выбран дневной график. То есть каждый отдельно взятый день в конце сессии имеет определенную отметку. И потом эти отметки просто соединяются отрезками. И получается вот такая линия ломаная. Это и есть что? Линейный график. Баровый способ продемонстрируй, пожалуйста. Баровый способ, друзья, я думаю, даже лучше без доски, я вам сейчас и так покажу. Баровый способ, эм, нет, без доски не получится. Это вот такая вот штука. Вот. Здесь уже гораздо больше параметров. Есть цена открытия, которая называется open, есть цена закрытия close, а есть максимальное значение, куда только цена доходила в рамках этого временного промежутка, и минимальное значение. Максимальное значение называется high, минимальное значение low, еще раз цена открытия open, цена закрытия close. То есть здесь всего целых 4 параметра, а в предыдущем было что? Один, только закрытие. И вы думаете, ну, кто сейчас уже торгует, ой, чего он тут все это разжевывает, мне это все знаю. Но на самом деле, ребята, вот эти все параметры, вот эти все, они соответствуют отдельно взятым ценам, котировкам, которые потом используются в математических прогрессиях, математических формулах, компьютерных индикаторов, к которым вы все привыкли. Это CCI, RSI, стахастик, MSED и так далее. Вы знаете, что математические индикаторы рассчитываются по определенной формуле. Мы сегодня об этом поговорим обязательно чуть позже. Но я просто хочу уже сделать небольшую сноску уже сейчас. Насколько это все дело важно. И свечной способ. Ну самый любимый трейдерами способ. Да, 98% наверное трейдеров используют именно свечной. Только ортодоксальные трейдеры используют баровые. Нет, я люблю баровые, говорят. Но мы к ним не относимся, мы любим свечной способ. Здесь видно прекрасно, какие свечи падают. В данном случае... Белые закрашенные это цена падала, а не закрашенные зелененькие свечи это цена росла. Здесь точно так же 4 параметра и у свечи есть более визуальное, так называемое тело свечи. Вот оно тело свечи. Соответственно, если мы говорим о восходящей э, свече, не закрашенной, то цена open будет внизу. Восходящая свеча она только, только здесь стартует. Цена закрытия close наверху. Максимальное значение high здесь. Минимальное значение low здесь. Это такие же параметры, как у барового способа. Но, однако, мы можем говорить с вами, э, что здесь это все более э, визуально. Реализуемо, конечно. Свечной анализ. существует даже определенные труды по свечному анализу. Есть книга Ниссона, который написал там, способы математического моделирования свечного анализа. Штука вроде бы интересная, но на своей практике, за вот свою многолетнюю трейдерскую историю, путь, я понял, что это все-таки из зоны заблуждений о финансовых рынках. Для того, чтобы продавать какую-то литературу, нужно было написать свечной анализ. Падающая звезда, там, развернутый молот и все остальное. Это все э, весьма такие умозрительные вещи вокруг э, технических уровней. Все равно вот, есть технические уровни, вокруг них э, все это дело строится. В качестве дополнительного образования вы почитать, безусловно, можете, но ко всему этому относитесь немножко критически. Ну, после того, как я сделал такую рекламу, вы вряд ли это будете читать. То есть, свечной анализ... Я не знаю, скажем так, не знаю ни одного трейдера, который бы заработал на большой дистанции именно по свечному анализу. Но знаю множество, которые были введены в заблуждение, придав свои системы, которые хорошо работали в пользу свечного анализа. О а чем заключается? Определенное сочетание свечей. Да, определенное сочетание свечей дает сигнал на покупку либо на продажу. Вот там, например, доже, когда вот такая вот свечка там, допустим, да, и вот эта вот часть, она там составляет одну треть а вот, от вот этой, это бай. ну условно говоря. Так, хорошо, ладно, мы значит с вами разобрались, какие у нас бывают свечки, что определенное количество свечей бывает дает хорошие сигналы, но все это, ребята, нужно э, прогнозировать неотрывно от э, фундаментальных технических инструментов, уровней поддержки, сопротивления, скользящих средних и так далее. Так. Фигуры. Фигуры технического анализа. Существуют два типа фигур технического анализа. Фигуры разворота тенденции и фигуры продолжения тенденции или тренда. Фигуры разворота тенденции что делают? Ребята. Они показывают какую-то ситуацию, что сейчас вот один тренд поменяется что на другой. Да. И к фигурам разворота тенденции относятся... Двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова, плечи. Вот такие фигуры. Почему я сейчас очень так обзорно о них рассказываю? Потому что они не работают. Работает только одна фигура, единственная. Это треугольник. Я сейчас обосную, почему. На примере разворота тенденции, например, фигура называется голова-плечи. Голова-плечи выглядит следующим образом. Вот так. Я удерживаюсь такого мнения, что я рассказываю то, что сам проверил, все сам прочувствовал и а, вот мои, мое окружение тоже прочувствовал и, и, и знает. Вот представьте себе восходящий, восходящий тренд, рос рост, рост, рост, рост, образовали мы максимум какой-то, затем откатили, образовали еще один максимум, уже более высокий, откатили, и образовали еще один. Плечи. Голова. Видно? Как работает эта фигура, как она должна работать, да? Вот есть вот у нее основание. Основание проводится по вот этим минимальным точкам, ребята. Вот по ним. И считается, что когда цена преодолела свечой, закрылась ниже, да, вот нисходящая свеча, ниже вот этого основания, при этом вернулась. К этому основанию вот тогда нужно продавать да вот так это должно быть по классе и здесь замерила определенное берется вот это основание фигуры но на самом деле почему-то мы видим что на рынке они далеко не всегда срабатывают вот эта голова плечи может улететь вот туда и все это уже не голова плечи или какой-то голова плеч какого-то там человека который в ну не понятно реабилитационном центре да? <с> вот, соответственно конечно же мы думаем ну как технический анализ должен работать Но на самом деле все проще друзья пробой происходит только в том случае если здесь пробой произошел синхронно еще исторического уровня вот есть проходит еще технический уровень, от которого были отскоки до этого, и он прям совпал, там плюс-минус какое-то количество пунктов, небольшое, вместе с этим основанием, и мы его пробили. И вот тогда фигура работает. Сама по себе она не работает при одновременном пробитии уровня. Это был исторический максимум тогда, раз этот тренд был восходящий. Посмотри, ты классно очень хорошо вопрос задал. Потому что если там же даже... прям строить... все, все лишь проф... профессиональную подготовку. Смысл в том, что тренд, уровни прекрасно работают. Я сейчас небольшой такой вот дэксер сделаю. И когда они были уровнем поддержки, потом в какой-то определенный момент мы их пробили. Если это был прекрасный уровень поддержки, он будет прекрасным уровнем сопротивления. И вот эти такие вот реверсивные схемы, они есть на рынке, их надо просто уметь, их надо видеть. То же самое касается фигуры продолжения тренда. тренда. Вы слышали фигуру флаг такую? Слышали? И вот вы думаете, да, такое, вот, вот есть древка флага, сильно импульсно выросли, а потом началась консолидация цены, вот она, консолидация, консолидация, консолидация. Здесь та же самая история, друзья, консолидация просто так не происходит чего вдруг она началась? Как правило, мы уперлись в какой-то целевой уровень, да? который, вот, допустим, проходит здесь. И на самом деле мы пробиваем не основание фигуры, не основание фигуры, а целевой уровень. Считается, что если флаг вот мы преодолели, вот здесь восходящая свеча закрылась, да, мы о, покупаем на 50% древко флага. Но если вот здесь нет уровня, Лучше этого не делать, потому что флаг точно так же превращается вот в вот, такие вот вещи непонятные. Мы думаем, блин, ну там же реально был флаг, почему он не сработал? Да, то есть почему такая история? У нас есть коллега, сейчас давайте всем мысленно пожелаем выздоровления. Поздор он человек-треугольник. Он везде видит треугольники. Но он действительно их видит, то есть хорошо. И работает только по треугольнику. Так вот это единственная фигура, по которой я вам рекомендую работать. Работает независимо от пробития синхронного э уровней исторических треугольники причем классные фигуры вот если эти фигуры они заточены под таймфрейм d1 h4 то есть на крупном временном промежутке нужно смотреть они так долго формируются и потом когда произошел прорыв ага, мы там на 2000 пунктов там продаем или покупаем треугольник можно использовать на часовом графике вообще легко и там он работает но там другой принцип друзья вот смотрите в определенный момент по активу, который вы выбрали, была сильная волатильность. О, прям так общественно гуляла, гуляла. И вы замечаете, что объемы хода сужаются. да? И вплоть до того, что уже начинается какая-то консолидация. да, все уже, уже, уже и уже. Как вы это определили? У вас есть два четких касания здесь и два здесь. Вот тогда считается, что треугольник сформирован уже. И остается просто дождаться, когда же он дойдет до конца своего формирования. Как правило... Инвесторы, когда это видят участники рынка, они дают возможность треугольнику дорисоваться до конца. И вот э, первая проекция от первого касания до, ос, до сюда, это и есть основание треугольника. Да? Возьмем его, пускай за x. Пусть это будет x. И вот треугольник, э, фигура такая интересная, что она может выстрелить как наверх, так и вниз да но здесь мы работаем уже по факту этого движения то есть если мы их преодолели вот так вот свечой восходящей, да, в нашу фигуру здесь заложен практически стопроцентный потенциал от этого основания причем нужно мерить не от момента прорыва а от того основания которое мы с вами берем вот отсюда и а как правило, ну там, не знаю, в 90% случаев работает это очень-очень хорошо. И вот почему? Потому что здесь заложен другой принцип, что рынок стремится всегда к балансу определенному. Если была сильная волатильность, а потом стала чрезмерно слабая, да, то есть очень маленькая волатильность, то значит скоро нужно ждать усиления Движение для того, чтобы все было примерно в балансе. Рынок это, это как организм, он не может только сильно расти или только падать. Он всегда стремится к балансу. Если была сильная волатильность, то потом будет определенное снижение, консолидация и опять прорыв для того, чтобы прийти к средним значениям. А вот так почитать среднее значение волатильности это уже отдельная история, ребята. То есть это сейчас вот не в рамках этой лекции. При этом аналогично он вниз может оттуда прийти. Да, да, да. Здесь нужно прям. Преднамеренно пропустить одну свечу, смотреть. смотреть, куда он стрельнул. Да. При этом, конечно, я рекомендую еще использовать дополнительные инструменты, которые позволяют вам спрогнозировать с точностью движения. С треугольник работает хорошо. Евгений, а продемонстрирующее основания и потом дальнейшего движения в любую сторону. Основание треугольника и сто под... процентов сюда сто процентов приложения. Сто процентов пробили сюда, сюда сто процентов приложения. Это единственная фигура, которая дает возможность на сто процентов своего основания поторговать а это 4 вот четырехчасовой график вот история да сейчас интересная по паре фунт-доллар построй пожалуйста прям эти линии а то я не вижу их совсем оставь бог с ним уже все там устраивать короче вот смотрите вот основание треугольника по большому счету да вот отсюда до верха а вот это Нижняя часть границы и вот вторая часть. Ну, корректнее было бы его немножко вот сюда подстроить. Соответственно, сейчас мы в такой ситуации, что мы практически уже дорисовали этот треугольник. И э, просто ожидается уже импульсное движение э, по паре фондола. Фон да? фон э, куда оно ожидается? Узнаем в понедельник. И вот сможем уже, соответственно, использовать э, эту фигуру по назначению.